Всем привет, с вами Алеша. И сейчас я вам покажу, как играть в шахматы. Это не Майнкрафт, вы так сейчас заметили. Ладно. Чрт, что это такое за фигня? Ладно. Э, это мой сундук. Ладно, я сейчас вам покажу, как все правильно. Как правильно играть в шахматы. Так, ладно, давайте откроем. Вс. Мы видим здесь, ой, что вот такие, ладно, нам шашки тоже понадобятся, ладно, давайте, ладно, короче я вам покажу, как играть в шахматы и в шашки, сначала я вам покажу, как играть в шашки, потому что надо всегда начинать кое-что интересное, мне казалось, что шахмат, что это самое интересное игра в детстве, когда я был в школе. Ну да, ну, достаю персонажей, всех персонажей, шах, шах, шах, Короче, вот такая разновидность. А знаете что, вы только что видели мой клад, мой клад? А это не настоящий клад, хотя маленький сундучок. Но это ничего, что? Это из игры Warcraft. У нас там, не знаю, не помню, как называется, да, Warcraft называется. Это как бы есть еще компьютерная игра. Вот компьютерная, онлайн. А есть еще и настольная игра. Там, будем... Ладно, короче, достаем. Вот, а вот здесь в сундуке знаете бы что. Знаете. Так, я не помню как она открывается. Ага, все открылось. Здесь есть кубички. Ладно, я не знаю что за фигня, но я в Warcraft не знаю как играть. А в компьютере я умею очень играть. Ну ладно, давайте шашки достаем. Так, теперь я начинаю с того, как раскладывать их. А мы раскладываем вот так. Конечно же, я люблю себя в черным. но ладно. Пожалею себя буду белым. Вот так надо их класть. Ладно, вы не видите. Или видите. Ну ладно, вот так их надо класть. Именно вот так. Сейчас. Вот так вот, по порядку. Вот еще здесь. Ну, у меня, наверное, шашек не хватает. Примерно вот так вот раскладывается. А у меня черных, наверное, больше. Черные на черные, а белые на белые. То есть, в смысле, белая шашка стоит на белом квадрате, а черная шашка на черном квадрате. А потом будет наоборот, потому что все перевернуто. А если белые вот здесь, а черный вот здесь, когда черные на белом, а белые на черные. Да, наверное, я неправильно говорю или вам непонятно, о чем я говорю. Может, и вторая часть выйдет, ребята, про шахматы. Короче, вот так надо играть в шахматы. Ой, в шашки. Короче. Вы видели, что шах ш... пешка ходит вот так. А вот шашки также, только по-другому. Они не вперед и уходят, а вот сюда. И так можно выигрывать. Если что, посмотрите. Если у вас будет вот так, вы в белой встретиться в черном, а черный черном встретиться в белом, тогда когда либо черный может съесть или белый может съесть вот так надо вот так черный есть все потом все и еще немножко об том что может срабатывать если вы всех победили ну конечно же победили вы походили немножечко ну, конечно же, как еще можно ещё выяснить, как стать тузом. Как стать тузом, очень легко. Для этого понадобится просто на любую клеточку. Вот сюда. Все, теперь проворачиваем, мы стали тузом. Теперь мы можем расходить на всякие стороны. Например, эм... ну я не знаю, вот ходишь уже все. Потом я хожу, потом другой ходит, потом еще раз ходит этот, потом ходит там, не знаю, этот ходит, а потом ходит он, а потом спокойненько можно через несколько расстояний ходить. Что еще можно сделать? Конечно же, белые тоже могут стать тузом. же, туз может через несколько расстояний бежать. Ну, ладно. Ну, наверное, это все правила, которые я знаю. А может и не совсем. Не знаю. Так, ну ладно, убираем шашки отсюда. Вот так я их складываю. Как будто башню. Эээ. нет, не раз. теперь расстаем шахматы давайте вот так что ли Один на одного. если что я знал как ходят все вот смотрите пешка ходит вот так теперь надо ходить ну в онлайне я видел что они ходят через две клетки а по настоящему в реальности они по одну ну, клетку ходят И могут наконец-то встретиться. А знаете ли вы что? Что если они вот так вот, как шашки на расстоянии, что то этот может съесть его. А если вот так стоят, когда они не могут себя съесть? Только враг может вот так вот сядь и съесть. И они переходятся в самую главную точку. Теперь про самых-самых э, основных. Нет, это самые-самые средние. Среднее количество. Но это были слабые пешки, а сейчас это помудрее. В смысле их называют кони. Вот, а еще когда смотрел Маша и Медведь, вот так вот делали. Три, три, три. Вот так вот ваше дело. Ну ладно, не будем мы про это. Короче, будет и вторая часть. Так что, всем пока. С вами был Алюша. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. А я вам сделаю вторую часть.